Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто делает ремонт в ванной комнате своими силами или тем, кто хочет проконтролировать, либо предложить своим подрядчикам, которые выполняют данные работы, свое решение по полкам, которые можно реализовать внутри ниши в вашей ванной комнате видео будет максимально подробное но в свою очередь не затянутое по причине того что все материалы я уже подготовил я ничего не буду шлифовать пилить да ладно. как я уже сказал я выполнил заготовку я нарезал из керамогранита э, полки значит они у меня состоят верхняя часть нижняя часть и торцевая часть сейчас я буду производить сборку на обычный плиточный клей для этого собственно мне понадобятся э, сами нарезанные куски керамогранита кусок гипсокартона Профиль клинышки от э, системы выравнивания плиток. Все. А, еще скотч. На что важно обратить внимание, когда вы производите сборку. В моем случае для того, чтобы воспроизвести вот эту толщину в 3 см, как я хотел, торца, мне соответственно понадобилось кусок гипсокартона и плиточный клей. Я его наносил под гребенку, но так или иначе мне надо потом поймать именно ту самую толщину, которая у меня э, воспроизведет вот этот торец. Так вот, чтобы это сделать, смотрите, э, надо на что-то опереться. На что можно здесь опереться, на какой-то размер изначально базовый. Я свожу вот эти два конца. Вымеряю, сколько я хочу оставить на шов. Вот конкретно здесь у меня стоят СВП. Замеряю толщину. У меня получается 3,5 см толщина с этой стороны. Я пробую с той стороны возвести. У меня также получается 3,5 см. Соответственно, вот эти две противоположные части я должен также воспроизвести в 3,5 см. Что я получу? Я получу две плоскости, параллельные друг к другу. Все. То есть нет никаких трапециевидных у меня отклонений. Ничего нет. А это значит, что когда я буду выравнивать переднюю плоскость, которая перпендикулярна вот этим двум то я буду использовать просто угольник в 90 градусов я его подставляю смотрю есть ли у меня 90 градусов или нет проверяю его с обратной стороны также есть ли у меня 90 градусов или нет если у меня 90 градусов работа выполнена правильно сейчас я вам покажу готовый результат Точнее, это еще все равно в любом случае заготовка. Вот это вот лицевая сторона полки. Дальше у меня торец. Рисунок полностью переходит на торец. Дальше у меня рисунок полностью переходит на нижнюю часть полки. Все, здесь у меня, смотрите, сразу есть заготовка. В этом участке алюминиевый профиль, который у меня встает сюда. Он просто приклеится на жидкие гвозди, либо на силикон. Он идет в плоскость с этой плитой. Он не выпирает. Соответственно, при последующей уборке влажной, да, вы не будете его никогда цеплять. Он у вас не будет выпирать, торчать и все прочее. Собственно, эту мы оставляем на просушку, дальше только монтаж. Профиль отрезал, он мне больше не понадобится. Смотрите, следующая какая процедура. Вот у меня два куска профиля, и вот эти два куска профиля с одной и с другой стороны будут вставляться э, вот в эту полость между плитками. Зазор между плитками я оставил как раз для того, чтобы можно было надвинуть. Полку потом вот на эти рельсы, которые будут у меня внутри ниши закреплены. То есть, смотрите, умысел был какой. Первое, создать 3,5 борт, но дальше расстояние, которое я планировал оставить, оно у меня было 1,6 мм примерно. У меня здесь 1,7 мм. Профиль 16 мм. И вот этот профиль у меня спокойно, как салазки, получается, будут вставать. То есть я сейчас профиль закреплю внутри ниши по тем размерам, по которым я запланировал. И полочку просто буду надвигать на этот профиль. Сейчас у меня полка подвижная, то есть она у меня болтается. Чтобы полка у меня не болталась, я немножечко выдвигаю по салазкам эту полку. И просто нанесу силикон на заднюю часть, где у меня плиточный клей нанесен. И в тех участках просто у меня силикон склеит со стеной вместе. И полка уже подвижной не будет. Дальше я ее зафиксирую по периметру микроцементом все она встанет надежно не шитаться, не ни болтаться ничего абсолютно не будет когда я к задней части полку приклеиваю я ее выравниваю по э, передней плоскости стены чтобы у меня четко полочка встала за заподлицо чтобы она была у меня не утоплена внутрь в то же время чтобы она у меня не торчала все я проверил уровни, мне больше ничего для этого не надо это с этим у меня здесь тоже совпадает, так как ниша одинаковая, полки тоже одинаковые, все стоит в уровень. Все, сейчас я просто вот этот участок заполню микроцементом. Дальше отработаю углы эпоксидной затиркой. Все. Реализацию данных полок можно выполнить с подсветкой, можно выполнить без подсветки на вкус и цвет. Также можно поставить любой вариант подсветки холодного или теплого свечения. Друзья, надеюсь данный видеоролик вам был полезен, я постарался его сделать максимально информативным, обязательно комментируйте, ставьте палец вверху, до новых встреч, пока!